Так, 75 карт за 10 коробок, это неплохо, скажу я вам. Но мне известно, что пенанти любит по 1000 карт выдавать. Или вот по полтиннику, как сейчас, но по 1000, по-моему, даже больше любит. Так, уже одна пятая есть. При этом кредов скрутили мы совсем мало. Так, уже четвертая часть есть. Почти 300. На 27 дней на время. Так, прям бодро-бодро сыпется на время с этих карточек. Так, половина уже есть. Not bad, not bad. Походу сейчас 250 карт дропнулось. Когда пятихатка с лишним стали. И все. Еще 500 карт. И перевалило за косарь. Ништяк, по 90 в кармане. Так, теперь покрутим F90. Апнули Рамба. Как известно, Рамбы самые сильные игроки в арфейсе. Всегда так было, всегда так будет, наверное. Там на общих они так натренируются, но на нубах. Что потом приходят и ветеранам пизды дают, так карта черного рынка упала, значит, значит самое в 90 не упал. Да, не упал, все верно. Еще одна карта, две подряд карта. А мы крутим дальше. На пять дней уже в 90 Еще одна карта. Любители напихать карт в коробке. mail.ru, торговцы картами. Ну купи за 1000, ну купи за 1000, ну не крути в коробках, купи и за 1000 в F90, а хуй там. Не хочу и не буду. Четвертая карта. Так, сейчас мы сделаем немножко по-другому. Так, вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Поставим так. Тут вот так сделаем. Так. Сделаем вот так и пойдем крутить дальше там скинчиков уже на 30 дней нападло так есть в 90 Обычный. Ну почему обычный? Нет, я не MC Серега. Так, ну смотрите. Довольно быстренько терюпал. После снятия всего нормального. Так, ну что, стенд что-ли покрутить? Так, что там? Кракен надо покрутить по-любому. Крюкин, крюкин. Так, вот Карюкин. Вот действительно, вот что делает э, в, утеш... <coughs> в утешительных призах Барретт М107. Его же, не знаю, кроме там... Каких-нибудь чуваков, которые первый раз зашли в игру, его вообще никто не возьмет. Это же говно, а не оружие. И награды эти утешительные их не меняют. И просто из года в год одно и то же говно. Горочи, блять, бары ты падают, пиздец. Нахуй никому высрлись. Так, упала карта черного рынка, я смотрю. И еще одна. Пошли нахуй, Mail.ru, со своими картами черного рынка. Десять дней. Кракен. Все, есть кракен процентов так золото не дропнулся с лишних так ракен есть по 90 есть можно еще что-то крутануть можно АЦР cqb кастом выкрутить в принципе так по фанечку, так сказать я так думаю Так, поехали. Будет тут по 90 на ЕЦР как кастом. Так, 250 карт. Дропнулось между делом. Not bad, not bad. Уже больше третья выкрутили. Оба-на, оба-на, нифига. Это сразу и пятихатка упала. А, ну да, наверное, просто пятихатка и там какие-то по 10 или может 50. Оп, еще. Это сколько тут нападло? Нормально, в общем. Так, а и QB там есть. И мы сейчас еще, наверное.. Стен выкрутим. Кредиты позволяют. Оба нас здесь и коробок, как хорошо. И золотой, давай еще строг. Нет, золотого нет, ну и ладно. Чувствуете веселее, когда дом начал крутиться, когда мы в говно оделись. Так, Крейзи Хорс сейчас выкрутим. Она обычно очень хреново падает, кстати. О-о-о, Золотая Crazy Horse. Not bad, not bad. Это прикольно. Третье золото за сегодня у меня. На аккаунтах. Прикольненько. Так, а чем там золотая-то обычно отличается? Так. 140 темп. Емкость 15. Ну, золотой, нам 20. Темпа 145. Дальность 75. А, емкость такая же, кстати. 145 на 75. То есть дальность темп стрельбы выше. И урон такой же, соответственно. Там точность от бедра. Прицели то же самое. Так, ништяк, ништяк. Ну. Пожалуй, нам и хватит с этого аккаунта. Я думаю, и так много всего накрутили. Закончили золотым Crazy так что все ништяк у нас. Все круто. Ставьте лайки в честь золотого Crazy Horse. Вот такой вот получается прокачанный аккаунт у нас. Это кракен и Gold Crazy Horse. Вот так вот выглядит это кобыло. Потому что хорс в переводе с английского это лошадь. Так вот такие дела. Ну На этом все. Напишите любой рандомный комментарий, что вы думаете по поводу золотого Crazy Хорса, например, играбельная пушка или нет, и нормально ли прокачался аккаунт, играли бы вы на таком вообще аккаунте, то что для многих донатеров активных как бы это такой себе аккаунт. Может быть и не притронулись. а для кого-то это даже очень даже ровно 400 лишних карточек на обмен, кстати, так ровненько прям. Ну что ж, на этом все. Всем пока.